новшества в работе и э, э, об ипотечных гарантиях об этом поподробнее сегодня расскажет председатель правления гарантийный фонд абакиров малик айдар следует Джанзелл и Армения Гутукта, Джанзелл, Джашлак Алписин, Арбинг Стюарт, Джашлак Посум, Иглик Тюарт, Арминг Стюарт, Джашлак Посум, Иглик Тюарт, Арминг Стюарт, Арминг Стюарт, Арминг Стюарт, Гельгин Стергей Рахмат, Азерболсова, бис Стергей, Ейкмин Джирмие Кинчич, Джилл, Гепил Гайс, Результат Раджеткинди, Айт Пирили, Анана, Тскара, Кошмуча, Систергей, Виреки, Малмат, Плот, Ана, Дар, Ахлдаш, Король, Кошмуча, Малмат, так, да, ярволос. так, геополитика, ситуация, логистика, баланс, да, выжил, приехал на что Ушел в аптень, чтобы результат. результат, человека, который пришел в аптень, чтобы принять человека, который пришел в Рассак, джизалтмаш паешь, паешь, осеволдуй. Если он чидень, э, сану воньче, если он чидень, если он чидень, если он чидень, если он чиentenь, если он чиentenь, если он чиentenь, если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 что в луто нам бизнес партийный кепильник полду полду, что сентябрь октябрь нам бастап, че на а результатом бизнес что ноябрь декабрь а кедиктер берле баштады, Биз азыр 18 банк менен иштешебиз, 18 банктын бүмкүндө 3 төрөлөү екип эмес портфельдик кепелдикк иште Ошо Ипотекалык кепелдикктерді г киргиздик, бұнын максаты биз малекеттик ипотека компаниянын экі 10, 10 Мамлекеттик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 Ал-программал, джирма-пайза, джирма а это кейтейн был программа, Бишкек как мне нужно что она есть, ипотека все ведь азербайджанские компании снимают кадры, был немецкий КФВБ убантен кадры, а меня летом был ими жилы башка ум дорогого, битригюем имя, осенью бишь как я дарую кошмача билет. А на тушкаре бишь ими биозус, бздин президентыщина укмет Ваш член инвестиция таткель гледает, безусловно, он ищет, Динри Пантон, 2 миллиона он миллион 1,5 Алоп, бизнескерлерге датан беринге, чем саяс. А та чекары біз ими тармакты Ладно, экспорт этих потенциалов. Волота-теп-изль-2, вирусный. Ай-те-е-те, финансируем дар-дан Рассанда, вдруг презентация в Ганбус. на Генее Малмат Беррингеда Ярвас. Было все бизнес-сайты, английская доступта бар, и специалисты адрес термин А надочка, где бы была качества Качество управления, да, это разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, разузнанный киргизд, Андан Шкаре, результат в системе, в которой был создан в системе, в в системе, в в системе, в которой был создан в системе, Азюник там был, на на Кун кун дают эти 18 банк пенигирисим, бар алар бизге кепилдике заифкаларды бирюотат, анад шхаре еки юнуктури фондсу, фонд, чана рузбеккаргас юнуктури фонд сменчтелтас, чана үч микро кредитик организация негизги резултаттар, Блинчиден, блинчиден, ипотека. Мамлякетикипотека кампания на интернетаркло очередь которуюган узинен программа сваро, что тружкелек, нан двункундое ипотека кампаниясы беш панкменен ищешь ватат, а ларга ушел банкторга эмитет, и материалдарн тапшрат. И когда банк там э, чечемчекса э, берет труган, монгучую губар, без кредита берал австасе, она нашел нашел два акта, где на 6 процентик программа да без четырьтас был мамлекеты кипотека компаниян сумшо, без босо программа, ханча программа с авлсо мамлекеты кипотека компания сна, подпарна кошлоганга даервас Анан <wy>. если жена жерма сейх программа, программа мне кредит алган аса, анан жерма паис биринчи ошол эгидде дечипи биз он паис на биз пергинге даербиз. Анан айткетчан, ипотека факт статистика Анчагишие халаса, анчагишие суммас, алаус, он Вопрос в программа Уважаемые журналисты, разрешите поздравить вас с наступившим Новым годом, пожелать вам, вашей семье, вашим близким успехов, также я желаю, чтобы вашей семье тоже было благополучие и успехи. И я надеюсь, что наши встречи они будут такими же частыми, непрерывными, как это было в 2020 году. Да? Если разрешите, я остановлюсь на основных результатах деятельности нашего гарантийного фонда. В прошлом году мы достигли очень хороших результатов как в институциональном развитии, так и в выполнение тех показателей, которые акционеры перед нами были поставлены. Если посмотреть на основные показатели, то в прошлом году мы выдали на 1,8 млн. сомов гарантии, что составляет по сравнению с 2021 годом 160% роста. По количеству мы выдали 1050 гарантий, в 2021 году было выдано 705 гарантий, рост составил 150%. По чистой прибыли мы получили, предварительно пока еще аудит не прошел, мы получили 416 миллионов чистой прибыли, при плане 309 рост составил 135% к утвержденному плану. Каким же образом мы достигли этих результатов? Дело в том, что с нашим основным учредителем Национальным банком мы еще позапрошлом году в конце 21 года разрабатывали за закон изменение в закон о гарантийных фондах, который позволял бы расширить инструменты, гарантийные инструменты и благодаря поддержке депутатов, благодаря поддержке президента, которые приняли потом подписан был закон, мы в сентябре, октябре начали внедрять финансовые инструменты в соответствии с новым законом. И это позволило нам внедрить, во-первых, исламские гарантийные инструменты, во-вторых, портфельные гарантийные инструменты, в-третьих, ипотечные. И уже результаты, которые мы получили в ноябре-декабре, позволяют нам быть уверенным, что широкий охват наших предпринимателей, которые нуждаются в гарантии, будет обеспечен. И даже вот сегодняшний результат, я могу сказать, что уже на сегодняшний день уже мы выдали где-то под 80 миллионов гарантий. Это второй-третий день работы в новом году. Да? Вот. И значит, Кроме этого, мы в институциональном плане достаточно серьезно выросли. Нами были проведены исследования по оценке, состояние малого и среднего предпринимательства и их экспортного потенциала. Это было нами освещено, и мы готовы, мы в открытом доступе на нашем сайте есть, наши специалисты могут адрес сказать. Если вы пожелаете, мы можем отдельную презентацию тоже по основным результатам данного исследования для вас провести. Что касается других направлений, то... Мы значит, внедрили стандарты качества, менеджмент управления ISO-9001, который тоже позволяет нам быть на уровне передовых организаций. И те направления, такие как возможности выхода на международные рынки капитала, это тоже позволяет быть уверенным. И результаты положительные результаты всех предыдущих лет по внешнему аудиту тоже позволяют надеяться нам. На положительные результаты в этом направлении. Кроме этого, как вы знаете, страна нуждается в инвестициях, и наше руководство постоянно. Значит, рекомендует и поручает нам финансовым учреждениям о привлечении ресурсов. В рамках проекта Всемирного банка «Экстренная помощь малому и среднему предпринимательству» гарантийному фонду предоставлено 32 миллиона долларов на внедрение портфельной гарантии, что мы в принципе и делаем. И на сегодняшний день мы из 32 миллионов долларов освоили 15 миллионов долларов, оставшиеся 17 миллионов мы в этом году реализуем. Программа должна была быть реализована в течение четырех лет. Мы надеемся, что мы за два года ее освоим. Естественно, это будет большая польза для наших предпринимателей. Ну, в общем-то, наверное, все. Я вкратце все осветил. Если у вас будут вопросы, я готов на них тоже ответить. Спасибо. Ну, я могу, конечно, еще некоторые вопросы о перспективе сказать на текущий год. Давайте я по-русски завершу, а потом, хорошо, мы из патрун. Во-первых, я хотел бы также остановиться на тех планах, которые гарантийный фонд ставит. Естественно, эти планы должны быть подтверждены на собрании акционеров нашими учредителями. Это дело в том, что мы в прошлом году утвердили по-моему, третью стратегию или четвертую стратегию развития гарантийных фондов. Наша стратегия, как бы мы ее не утверждали, мы ее за полгода, за год быстро реализовываем. И поэтому нам Столько стратегий за шесть лет у нас было утверждено. В соответствии с нашей стратегией мы в этом году планируем выдать гарантии на три с лишним 3,3 миллиарда сомов. Если посмотреть предыдущий год, у нас миллиард восемьсот пятьдесят, то есть рост составит достаточно серьезный. По количеству гарантий, естественно, будет охват серьезный. У нас на сегодняшний день охват в регионах составляет 85-88 процентов. Наши гарантии предоставлены в регионах, естественно, эта ситуация тоже будет соблюдаться. Помимо этого, помимо предоставления гарантий, мы будем также создавать экосистему гарантийного фонда, которая предполагает проведение таких исследований, как мы провели, как я уже сказал, исследование состояния малого и среднего предпринимательства. Мы будем поддерживать такие направления, как «зеленая экономика», это предоставление гарантий по зеленым э, программам, по зеленой экономике, это мини-гЭСы, ГЭСы, производство экологически чистых продуктов питания э, и так далее. И так далее да. Кроме этого, как вы знаете, очень серьезным вопросом у нас стоит вопрос, связанный с э, экспортным потенциалом нашей страны. Если посмотреть на статистику, то за по результатам прошлого года у нас э, Экспорт составил 80%, импорт составил 80%, экспорт 20%. Если за все 10-15 предыдущих лет у нас экспорт составлял предположительно 33%, а импорт составлял 67%, то в силу общей геополитической ситуации, в силу других моментов и ограниченной продажи золота на международном рынке у нас экспорт повысился до 80% ой импорт, импорт я извиняюсь и мы гарантийный фонд в этой связи также будем поддерживать наших предпринимателей которые будут работать на экспорт как поддержка в части консалтинговых услуг разработки бизнес плана выхода на международные рынки со своим со своей продукцией Кроме этого, как я уже сказал, наше направление, это исследование будет продолжаться. Будем также продолжать сотрудничество с международными организациями для того, чтобы внедрить новые финансовые инструменты, которые на рынке гарантийных инструментов во всем мире применяются. Продолжает Акитаина, да, журналист ТЭП. Биздин 123-й uh, кой ловткан пландарга да Биринчиден биз 1 миллиард 850 миллион сомго кепилдик берилсе. 23-й биз 3 миллиард 300 миллион кепилдик Пол, Бултерка, Золохараганда, Эки, Эки, Жармиссия, Говорил. Андан Чхарабис, Жахн, направление на работу, Улан Нека, Система, Чеден, Улан, Чахн, Радабис, Жахн, Экономика, Жахн, Жахн, Жахн, Жахн, Искер, айм, когда аларм, когда с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 себе анда э, бизнесмены конкурентный блюд себе тщательно к гириччун продукциянун андан чакара биз шо искеллерге э, э, э, консультативную жардам жана э, э, жардам им куджамадамбаштаб, Истия и Скелерменен. Но, чтобы заставить экономику, нужно заставить врачей, которые заставляют врачей заставить врачей заставить врачей заставить врачей заставить врачей заставить врачей заставить врачей заставить Рахмат, коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. А вот можно вкратце вот, итоги вот этого исследования, которое непосредственно Ваша организация провела? Ну, самое, самое главное, значит, почему мы проводили это мероприятие, я Вам расскажу. Mm -hmm. Как Вы знаете, геополитическая ситуация в прошлом году была сложная, и нарушение торгового логистических целей и это было связано с негативным воздействием на наших предпринимателей. Если посмотреть на статистику, то по нашей статистике вот до середины года предприниматели перестали получать кредиты. То есть экономика в определенной степени она как бы могла в застой пойти, да. И поэтому мы решили в первую очередь посмотреть вообще настроение бизнеса, как они себя чувствуют в этом направлении. И когда мы исследование сделали, а исследование было проведено мы опросили 722 предпринимателя, из них, по-моему, 86% было в регионах опрошено, 14% в городе Бишкек. При этом это проводилось силами только ОАО «Гарантийный фонд» и «Ассоциации гарантийных фондов». Здесь вот написано, при финансовой поддержке Всемирного банка, да, они поддержали но они поддержали проведение мероприятия в одном из наших отелей. Да? Вот. И э, обнаружилась такая ситуация, что предприниматели в принципе они чувствуют себя достаточно неплохо. Где-то 52% заявили о том, что у них выручка и общее финансовое состояние, и прогнозы на будущее положительны. Э, Где-то 4-5% сказали, что они... Значит, э, терпят убытки и, возможно, у них ситуация будет ухудшаться, а остальные сказали, что у них, где-то около 40%, сказали, что у них ситуация остается, как и в 2021 году. Второе. Какие же проблемы существуют у предпринимателей? У предпринимателей они отметили три направления. Это первое. Это по их ответу. Да? Значит, первое, что они хотели бы получать... Более, ну, доступ к финансам у них относительно ограничен. Хотя, конечно, государство максимум усилий прилагает для того, чтобы помогать им получать льготные кредиты. Как вы знаете, в прошлом году была программа, действовала программа ФСХ-10 плюс кластерные э, программы, девять да, кластеров было, и туда было выделены соответствующие ресурсы. Тем не менее, они нуждаются. Второй блок вопросов, который для них это очень щепетильный был, это недостаток залогового обеспечения, но в принципе гарантийный фонд правительство создав его в 2016 году, в определенной степени мы этот вопрос решили, будем решать и будем помогать. И третье – это короткий срок предоставления кредитов. Кроме этого, уровень финансовой грамотности предпринимателей населения по исследованию Национального банка составляет в пределах от 18 до 24 процентов. И это говорит о том, что нам необходимо повышать финансовую грамотность предпринимателя, с чем предприниматели сами согласны. Они говорят, что мы сами хотим повышать уровень своей квалификации. Например, 29% говорят, мы сами пытаемся повышать квалификацию. Это порядка 30-40% сказали, что мы ищем, но не можем найти разные программы которые хотели повысить, а остальные сказали, в принципе, нам это и не нужно. Да? Другим вопросом был вопрос о том, насколько вам нужен экспорт, и экспортные программы нужны ли, и нужно ли создавать специальное агентство по поддержке экспортеров. И здесь они сказали, что да, действительно, но из опрошенных у нас экспортеров оказалось не так много, в пределах 30-40% опрошенных. Но они сказали, что действительно они в этом направлении нуждаются. И все, кто отвечал, они сказали, что создание специализированного агентства по поддержке экспортеров, оно было, способствовало развитию экспорта и их поддержке. Ну и специальные исследования мы отдельно делали. Это специальный раздел был, это среди банков, насколько инструменты торгового финансирования используются нашими предпринимателями. И тут вопрос, конечно, двоякий, потому что предприниматели должны тоже в сотрудничестве с банковской системой совместно решать вопросы. И банковская система говорит, что потребности в торговом финансировании или инструментах торгового финансирования не такой высокий, как хотелось бы. А предприниматели временами приходят в банковскую систему, недостаточно обоснованными бизнес-планами или недостаточности подтверждающих документов об их хорошем, хорошем финансовом производстве и устойчивости, и поэтому много времени уходит на то, чтобы оценить и э, оценить, и значит, вынести им решение. Вот эти вопросы были, э, следовательно, освещены. Конечно, там очень много других вопросов, просто я, я специально э, ну, не хочу у вас время отнимать. Если вы хотите, я, я и мои сотрудники готовы вам эти вопросы дополнительно осветить. И если вопросы будут, я готов тоже на них ответить. Там было где-то порядка 50 вопросов здесь освещены. Uh -huh. Спасибо. Вы ну, сказали, что в декабре была выдана первая камера по ипотеку. Можно узнать, на какую сумму и вообще в денежном эквиваленте какая максимальная сумма может быть выдана? Ну, вообще все условия, конечно, определяются государственной ипотечной компанией. И в сотрудничестве с банками они, значит, предъявляют требования клиенту, а клиент, проходя кредитный комитет, если недостаток есть, направляет. Что касается в денежном выражении, но ну, насколько я понимаю, максимальная сумма в Бишкеке была определена 5 миллионов сомов, но в регионах суммы меньше, потому что стоимость жилья там ниже, и надо смотреть на возможности наших работников, которые работают в государственных учреждениях по заработной плате и по другим доходам, как они могут выплатить. Что касается вот, первой гарантии, значит, это было выдано в РСК банке. Сумма составляет в пределах 400 тысяч сомов. Теперь я еще отмечу по поводу комиссиона. Комиссион у нас установлен 2%. 2% умножаем на 400 тысяч, получается 8 тысяч сомов. Клиент заплатил 8000 сомов, больше у него голова не будет болеть по первичному взносу, по залогу. И даже если у ипотечной компании есть другая программа, если у тебя не хватает залога, то ты, ой, первичного взноса, то ты можешь дополнительный залог выставить. Ну, понятное дело, у тех заявителей, которые обращаются за ипотечным кредитом, вероятность других активов не так много. И они, естественно, будут просить у друзей и у родственников... На 15 лет вряд ли кто предоставит, да, ну, через полгода, через год начнут требовать возвращать. И этот человек, конечно, будет не совсем в хорошей психологической ситуации, да? А так, заплатив эту сумму, он спокойно будет на уровне закона, закон защищает всех, да, будет спокойно работать, и это, наверное, польза большая, да, хорошая. Да, мы с банком сами решаем, я могу даже некоторые вещи уже детально сказать. В случае, если вдруг по каким-то причинам нам придется выплатить гарантию, а таких случаев у нас за нашу основную деятельность было где-то в пределах 32-35 случаев, мы заплатили где-то 34 миллиона сумм, это за всю историю, это мизер, это где-то 0,5-0,6% от нашего гарантийного портфеля. В принципе, это не, такая высокая, не такой высокий показатель. И э, если вдруг по каким-то причинам не удастся, тогда мы вместе с банком, вместе с клиентом будем решать совместными усилиями, чтобы и клиент заплатил, и э, банк не остался и с гарантийным фондом в накладе. Но что интересно, уважаемые журналисты, по ипотечным кредитам, как правило, возврат нас практически 100%. Я надеюсь, что приблизительно такой же уровень будет и дальше сохраняться. А вот третий пландарды был кизилдун плановым, где. А кизиллер вончал. Кепильдик фолд, Болтер бездин, состояние сахарного волгона волгон, уж и дай из льда. Негзги масселей ничего без из льда и открытого ничего не геополитика ситуация логистика, Ушел Курс 1 доллар, егеде жылдым башенда 85-й сон был со, 27 февралден гейн 106 кайра чейн көтерліп кетті, онан қайра 80-ге чейн чүшті. Ошол уақытта бизнес-келер, кандайдар бір, эмэ, чочылап, жарым жылға чейн емэ. Насилада Альбералса, бизона, если у нас есть ситуация с А что у дети, которые вышли были пара оптимистически настроены, был 5 паяс, 4, 5 паяс сорогандара биздин показатели, биздин Экспорт как он достигается, сначала экспорт меняется, экспорт чон-маселе. Быстро, я экспорт потенциал Бюрок, де, я не буду повторяться. А нам бизнес что мы сделали, то есть, скелер, бизнес финансы сделают, башка финансовый он пайска а бизнес жардан Джогуртов скрепьте. Анжир -виз, матовый спаец, это тот, без озус, озус тун саватулок туда джогурто, джогурто додаст. Едтебир отус скрепаец, это тот, без ге. Мало, что полота кайседен, что без эти кеды легкие, А отнадежнее, мы даже, когда смотрели, не и инструментов бар, Бирэйкель-Пайс, Колдона-Такин, Бирбанк-Сексен-Пайс, торговый финансовый инструмент Колдона-Такин, и Кинчубанк-Пайс, Колдона-Такин, и Кинчубанк-Пайс, Колдона-Такин, и Кинчубанк-Такин, и Кинчубанк-Такин, и Кинчубанк-Такин, и Кинчубанк-Такин, и Кинчубанк-Такин, и контролью земли земли кадастровым да коррекция контроль генерального наказа алад муслюмовясин коррека земли и а на дороге когда если жадным генералу башка гоп а вот еще буквально, да, вот в двух словах, ну чтобы так разъяснить, вот запустили два новых гарантийных продукта, как грин и береге, да, вот немножко знаете, вот инструментов, гарантийных инструментов в принципе достаточно много. Естественно, мы в своей динамике развития, мы проработали шесть с небольшим лет, да, скоро будет семь, и мы внедряем разные финансовые инструменты, в том числе и такие, как индивидуальные гарантии, портфельные гарантии, зеленая экономика, ипотечные, исламские, да. Поэтому вот мы в этом году особые усилия будем прилагать к тому, чтобы те предприниматели, которые занимаются зеленой экономикой, которые будет выпускать такую продукцию, мы им тоже будем отдельно помогать. Мы уже разработали определенные документы. Есть такое понятие, как экологические и социальные управления. Это во всем мире принимается. Мы уже в трех банках внедрили. В двух банках оно было, а мы в рамках сотрудничества со всеми банком внедрили. И вот последний банк, он 30 декабря только нам написал письмо, что по вашей рекомендации вот эта политика по экологическим и социальным вопросам утверждена. Это нами была разработана, да? То есть это хорошо. И эти направления нами будут дальше развиваться, чтобы наши предприниматели чувствовали себя достаточно уверенно на нашем и на зарубежных рынках. Спасибо. Подведите а еще вопросы? Ну, если вопросов нет, да, позвольте на этом мы завершим нашу презентацию. конференцию спасибо. Всем спасибо за участие. Вам спасибо. Чемохмат. Хорошо. Угу. Хорошо. Я не знаю. Это надо у ипотечной компании спрашивать. Это их программа. Нет, я сказал, что вероятнее всего, что это будет, но это будет зависеть от. Возможности ипотечной компании. А так вне Аша и вне Бишкека. Пока на день.